Mm. <music> понедельник день тяжелый, особенно когда с утра приходится откапывать машину или сквозь ветер пробираться к остановке, а потом простоять в пробке длительное время. Добраться до работы школы и детских садов 5 февраля действительно было тяжелым испытанием. Казанцы оказались во власти зимнего шторма. За ночь с 4 на 5 и утром 5 февраля в Казани выпала месячная норма осадков. Экстремальная ситуация она обусловлена прохождением через нас Балканского циклона. Сейчас он проходит по сути, центр через наш, этого циклона, у нас рекордное количество выпавших осадков, то есть снега, за последние 140 лет. Не было у нас столько осадков. Вот. У меня данные, скажем, допустим, за Ночные осадки там 24 миллиметра, а норма у нас месячная – 3-4 миллиметра. Из-за снегопада пробки на дорогах достигли 9 баллов, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки». В Сатарстане ограничили движение междугородних автобусов, а также остановили работу двух ледовых переправ. За сутки были задержаны 6 авиарейсов, а самолеты, направлявшиеся в Казань, произвели вынужденную посадку на запасных аэродромах. В связи с погодными условиями в Казани объявлен план «Буран». Итак, это который накрыл буквально за одну ночь ходить на улицах невозможно кругом пробки машины застревают во дворах на дороге уже вывели всю имеющуюся в наличии технику. Водители оставляют свои машины прямо на проезжей части. Проехать сейчас практически нереально. Всю ночь МЧС и прочие спецслужбы работали в чрезвычайном режиме. Поэтому удалось избежать гололеда и заносов на основных трассах. Проблема остается сейчас во дворах и поселках города, сообщает глава Комитета внешнего благоустройства города Игорь Куляжев. Он просит жителей Казани пока отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом. Метро пассажиров сейчас напоминает метрополитен Москвы в час пик. На непогоде хорошо заработали таксисты. Цена в связи с очень высоким спросом поднялась в три раза. Обильный снегопад и ветер спровоцировал аварии на электросетях. Без света оказались более 8 тысяч человек в 50 населенных пунктах Татарстана. Пожалуй, самая приятная новость для детей. В связи с такой погодой им разрешили не посещать детские сады и школы. Социальные сети пестрят фотографиями заснеженных улиц и сугробов. А жители многоэтажек публикуют видео, снятое, из окон, как машины пытаются проехать по дороге. Несмотря на такую ситуацию в городе, жители Казани поднимают себе настроение различными способами. Выкладывают смешные картинки, снимают видео, как веселятся на улице. Сейчас самое главное запастись терпением, ведь погодная ситуация уже совсем скоро придет в норму. Анна Глазунова, Универньюз.